Ну, многие говорят, холодные звонки, да? Но я не считаю их на самом деле холодными, потому что я, я делал холодные звонки, когда пришел. Реэлтором. Я помню, мой первый день работы риэлтором. Это было в Нью-Йорке в восьмом году. Мне дали телефонную книгу. Желтые страницы это бизнесы, а белые страницы это вот граждане да, население. Телефонная книга. Белые страницы. Район. Rich, И мне говорят, звони. Вот это вот холодные звонки, когда ты просто звонишь по телефонной книге. Это в чистом виде холодные звонки. Я, я сейчас говорю про звонки по объявлениям. То есть это очень даже теплые звонки. То есть люди потратили деньги, чтобы им позвонили. Они рады вам, на самом деле, вашему звонку. Но многие их называют холодными. Так, это телефон, исходящие ваши телефонные звонки с целью назначения встреч с собственниками. Да? Важный момент, да? сразу скажу, по звонкам. Здесь, возможно, у нас будет расхождение с Вадимом Ореховым, потому что он э, не только у меня учился и э, боюсь, что подписался. Но, впрочем, это заблуждение, мы можем здесь легко все быстро развеять. У нас нет расхождения. Может быть, подписался. Если нет, я очень рад. Но есть такая школа, да, есть такая школа на рынке недвижимости в разных странах, э, которая учит. По телефону продавать услугу, по телефону продавать себя как специалист и так далее. Я считаю, это не надо делать, это плохая идея, плохая, это снижает конверсию. Цель звонка только лишь назначить встречу. Наша услуга слишком дорого стоит, чтобы продавать ее по телефону.